Заговор, чтобы доходы росли. Этот заговор помогает не получить денежную сумму сразу, а постепенно увеличить свои доходы. Особенно он подойдет тем, кто с осторожностью относится к большим суммам. Вам понадобится листочек мяты. Когда на небе взойдет новый месяц, наговорите на него, представляя, как он наполняется денежной энергией. Как я, раба Божья, имя назовите, в мир пойду, так всем богатырей найду. Те богатыри несут монеты дорогие, каждый мне по монете вручит, чтобы жить мне не жить. Принесу домой я клад всем на радость, да на благость. Затем снова в мир пойду, снова богатырей найду, снова помощи спрошу, они будут так щедры, они будут так добры, что монетки мне вручать, жить в довольстве повелят. Теперь раба Божья, имя, будет рада от того, что больше клад. Снова я домой пойду, еще лучше заживу, и ныне, и пресно, во веки веков. Аминь. Заговор повторите три раза, затем листочек мяты положите в кошелек и носите с собой, но никому не рассказывайте.